Меня зовут Имран, мне 8 лет. Мне понравились короговорки игры, стульчики, хиля. Я буду реки, реки, реки. давать угу. друзьям или одноклассникам. Хорошо. Меня зовут Гузалия. Методика очень интересная, мне очень понравились курсы. Мария замечательный тренер. Она умеет заинтересовать детей, и это главное. Конечно, будем рекомендовать ваши курсы.